друзья всем привет у нас сегодня прямой эфир и тема нашего эфира сам себе переводчик как вы понимаете и можете догадываться так привет привет к нам уже присоединилась Анна Две секунды, и она уже появится. Значит, тема, сам себе переводчик. Тема связана прежде всего с тем, что знание... Так, секунду. ...владение иностранными языками дает нам большие перспективы и возможности в плане личного и профессионального роста. Здравствуйте. Анна, здравствуйте. Рада вас видеть. Вот, я начала с того, что мы сегодня общаемся на тему знаний иностранных языков и тех возможностей, которые нам предоставляются, имеемые эти знания. Да, это в первую очередь и нетворкинг, это возможность расширять круг своих знакомств, партнерские связи. Слышите меня? Со звуком проблема у меня во всяком случае. Ага, а остальные, как нас слышат? Все, все нормально сейчас? Привет, всем привет. Лучше стало мой. Угу. Я могу, конечно, снять наушники, попробовать так, если будет плохо. А, слышно хорошо? Окей, ну давайте тогда продолжим, если будут опять какие-то помехи. Очень тяжело, я не знаю просто как это будет слышно потом, может у других хорошо, но проблема в том, что просто звук прерывается. И Пропадает? Я честно скажу, да-да-да. Я слышу хорошо. Картинка еще ладно, а вот, а вот звук это печально. Так, давайте я снять наушники, если это как-то решит проблему. Можно за наушники. Сейчас. Сейчас, хорошо? Ну скажите что Получше, я думаю, да. Вот. А, в общем, это также нам знание иностранных языков помогает в том числе выходить за рамки языковых и территориальных границ и чувствовать себя вполне комфортно да, в другой стране с человеком, говорящим на другом языке. А также дает нам возможность развиваться профессионально, участвовать в каких-то международных проектах, возможно, Вот. в общем, воплощать наши мечты в реальность. И сегодня мы будем как раз... Слышно хорошо? Отлично, замечательно. Вот. И сегодня мы как раз встречаемся в прямом эфире с Анной. Анна является переводчиком, также она является преподавателем немецкого языка. И немного знаю о том, что Анна участвовала в различных многочисленных проектах образовательного направления. Вот. В общем, я даю тебе слово, представься, пожалуйста, и хотела узнать, как вообще ты пришла в профессию. Здравствуйте еще раз, меня зовут Анна, Муравска фамилия моя, и в профессию я пришла через университет, но, наверное, заложилось как бы и желание этой профессии, путь в самом начале, еще в школе, потому что я учила немецкий язык с первого класса. И у нас была очень хорошая школа. У меня был, была радость, на самом деле, от изучения языка, у меня никогда не было каких-то барьеров или сложностей. И именно в начальной школе, еще уже вернее, в начальной школе, уже с первого класса, у нас были такие хорошие преподаватели, которые с нами играли, мы что-то делали, мастерили во время занятий. И, в общем-то, это все время было как-то очень ненапряжно. Вызывала радость, вот. А если говорить именно, конечно, вот когда я уже заканчивала школу, я помню, что мне было очень тяжело определиться с тем, чем я буду заниматься в этой жизни. Мне казалось, что это очень серьезный выбор жизненный. Для меня это была чуть ли не трагедия. Я, в общем-то, решила идти от обратного, начала исключать все, что мне точно не подходит, как бы, исключила все. А потом пришла подруга и рассказала о том, что можно поехать в другой город, учиться именно на переводчика. И предложила ей, это ее мама. И в итоге получилось так, что я уехала, поступила, а моя подруга не поступила. Вернее, она просто не поехала. Вот. И когда уже я учиться начала, вернее, когда я уже приняла решение, что я поеду туда учиться именно на переводчика, я вспомнила, что там сколько-то лет назад, еще во время школы, я действительно думала о том, как бы, наверное, интересно было бы работать с переводчиком. Вот. И что мне, наверное, было бы в этом комфортно, и я могла бы себя в этом найти. Но потом как-то вот уже там с выпускным классом все, в общем-то, это затерялось. Плюс еще у меня, в принципе, я училась хорошо, мне это было несложно. И поэтому как раз-таки, вот, ну, не было какого-то перекоса, например, как бывает у некоторых людей, у них вот только язык. И у них выбора особенно не стоит. Да? Вроде как идешь по этому направлению. А у меня, несмотря на то, что у меня была языковая школа, э -э, у нас была очень хорошая э -э, математика, у нас была тоже очень сильная. И, в общем-то, я ходила на факультативы. Э -э, там, и, в общем-то, да, выбор, выбор в этом плане стоял. А потом еще я еще вспомнила, что однажды у нас была э -э, встреча в другой школе, и нам просто рассказывали про этот университет, про этот вуз. Но мы были такие уставшие, что мы проспали всю эту лекцию. А в итоге я училась как раз-таки вот у преподавательницы, которая нас в тот раз презентовала. Все, я, мы все прослушали. Честно говоря, ушло вот таким каким-то. А оказалось, что она потрясающий переводчик. Она работала вот тогда уже в Еврокомиссии и очень много тоже э, дала нам во время э, учебы. Ну, в общем, вот, поиск профессии, наверное... Как-то очень, слава богу, сложился, скажем так. Mm -hmm. А почему тогда, например... То есть ты где-то писала о том, что тебе было немного, ну не то чтобы стыдно, то есть, когда тебя спрашивали о том, чем ты занимаешься, ты все время как-то уходила от ответа. Ну, то есть для меня, для тебя это было как-то стыдно сказать, что ты, ты, владеешь иностранным языком, ты являешься переводчиком и там, не знаю, преподавателем, если ты была ну таковой на тот момент. Uh -huh. Вот, собственно, это же не какая-то профессия, знаешь, например, там сетевой маркетинг. Такой... Да, тоже ничего такого страшного нет. нет. За что, если заниматься этим серьезно, то я считаю, что это тоже хорошо. А, да, просто как бы это, вы спросили про выбор профессии, да, и выбор профессии он как-то так вот сложился. Я, собственно, я выучилась именно на переводчика. А, и а, я помню еще даже, что на первом курсе у меня там были свои ломки, и только на втором курсе мне попалась тоже очень просто нужная книга в свое время, когда я поняла суть перевода для себя, потому что... Мне в какой-то момент показалось, что это все-таки такая ремесленческая профессия, что здесь нет какого-то творческого потенциала развития. И вот благодаря этой книге Переводческие картинки, мне кажется, по-моему, автор мирам. Я увидела просто профессию эту под другим углом, и у меня загорелись глаза, и, в общем-то, мне захотелось nice. дальше в ней развиваться. Но сам путь становления, наверное, как все понимают, в любой профессии — это непросто. Плюс еще в итоге я выбрала путь, скажем так, самостоятельного переводчика. Я практически, ну, на самом деле, в штате я переводчиком вообще никогда не работала, и за свою жизнь я в штате работала тоже не очень много, ну, это тоже так сложилось, на самом деле, Часть не то, чтобы я совершенно была против, но, в общем, куча факторов, которые в это вот все выялись, вот, но в переводе… Uh, нужно же тоже сказать, что есть очень много путей. Можно быть синхронным переводчиком, можно быть последовательным переводчиком, можно, не знаю, переводить на переговорах только, можно переводить письменно. В письменном переводе тоже очень много направлений. Uh, живя в России, uh, как-то специализироваться не очень-то уж и просто. Uh, uh, вот. И вообще в принципе находить клиентов, это тоже uh, определенный путь. Тут же надо, ну, получается, параллельно овладеть еще и какими-то менеджерскими, управленческими, я не знаю, ну, какими-то вот этими софт да, для того, чтобы э, заключать сделки с клиентами и вообще, в принципе, себя презентовать, чтобы, когда у тебя нет посредника какого-то, да, вот, или когда ты не работаешь в штате, там, занимая какую-то определенную должность с задачами. То есть получается, что этот путь нужно было пройти. Но сказать, чем я занимаюсь, мне было сложно просто на самом деле, потому что у меня нет строго какой-то одной линии. И вот это меня волновало все время, потому что я действительно, я переводчик, плюс так сложилось, что я начала работать еще и с проектами, с проектным менеджментом. И проектная работа... Ну, это тоже это все время что-то новое, что-то разное, ограниченное во времени. то есть сейчас я работаю например над одним проектом, завтра я работаю над другим проектом. И, и плюс еще пришло преподавание. преподавание пришло, если честно, больше из нужды, потому что когда я переехала в Россию, я начала сразу же искать работу переводчиком, но все, что я могла найти на тот момент, было по очень, ну, как бы, в общем, зарплата была очень низкая. За эту зарплату <свят> э, невозможно было бы оплатить жилье к примеру, ну, и как бы хотя бы поесть нормально. <свят> <свят> вот. И поэтому, собственно, вот так вот меня вот со студенческих лет, я приехала в, в Петербург, в аспирантуру поступила, э, меня как-то вылило именно вот на путь какого-то, ну, самостоятельного, да? То есть, вот. И... Э, и я начала находить своих клиентов, но мне просто тоже друг поскал, говорит, слушай, ну ты же знаешь язык, ты можешь преподавать. Хотя мне все время казалось, что это вообще другая профессия. Плюс еще у переводчиков, особенно устных, есть чуть-чуть такой, знаете, э, как сказать… Э, ой ой ой ой Ну, чуть-чуть высокомерие, наверное, есть, наверное, назову это вот таким словом, да, в отношении своей профессии. Потому что кажется иногда, ну, что тебе платят за то, что ты разговариваешь, за то, что ты просто языком чешешь, ты пришла, что-то там бла-бла-бла, и тебе деньги заплатили. Вот. из-за этого, мне кажется, рождается, в общем-то, такое вот ощущение, что люди не совсем понимают суть профессии, и поэтому мы, в общем-то, там в каком-то своем кружочке. Особенно часто это касается, конечно, синхронистов. Знаете, когда тебе задают вопрос, мол, слушайте, а там какая-то кнопочка есть, которая переключается, и, кроме это одновременно, когда идет перевод устный, да? Вот. Если То есть там какая-то кнопочка есть, и, в общем, идет перевод, вы это заранее записываете, там, или еще как-то. Вот. Поэтому, поэтому, в общем-то, пытаешься наоборот, со время защититься и расскажет, нет, это вот, ну, достаточно интеллектуальная профессия, на нее действительно нужно учиться. Мне, мои одноклассники, мне, кстати, многие говорили, ты зачем пошла учиться переводу? Ты же одиннадцать лет учила немецкий язык в школе. Вот. А понимание того, что когда я пришла, я тоже думала: ну что, я сейчас выучу там еще французский, испанский сразу же. Только со временем я поняла, что нужно, во-первых, работать над развитием своего и русского и иностранных языков первых как бы, рабочих, плюс еще над самим переводом как таковым. Да? Ну, то есть, это все отдельная профессия, это, конечно, занимало у нас очень много времени. Mm -hmm. вот. И, в общем-то, из-за того, что, да, что за переводы мне предлагали просто смешные ставки вот, через агентство, я пошла преподавать. И все время казалось, ну это такое временное, временное, временное преподавание занятия. А вот с годами сложилось, я не помню, лет пять назад только, наверное, я как-то встала и сказала, ну да, я еще и преподаватель, собственно, и, и в этом тоже увидела какую-то свою ценность и стала больше в этом развиваться. Вот. и сейчас, но, но при этом, понимаете, просто почему я сказала, что мне все время было неловко, потому что я, мне казалось, что я делаю важное дело, что все, что я делаю, я делаю хорошо, ну, если уж я берусь за это дело, делаю это, ну, скажем, профессионально, а со стороны я выглядела такой, знаете, что она там, ну, как бы сказать, я там, например, менеджер по продажам, да, все, понятно, ясно, там, в какой компании, а вот в такой, а что ты продаешь, а вот это. А у меня такое, типа, я перевожу, я преподаю, я, в общем-то, там организовала проект, там как, как, какая-то молодежь где-то встретила, что-то там сделала. И вот это все такое на меня смотрели, что я как будто бы, для, ну вот для, для многих людей это было как будто бы что-то, Несерьезное, такое, как будто бы я в поиске, а я, в принципе, внутренне для себя, я никогда не была в поиске. Для меня это все было логичное развитие. У меня есть интерес, ну вот, например, вот перед коронавирусом я целенаправленно э, искала себе заказы в театральной-художественной сфере. Я стала переводить в кино, в театре, на... Переводила там в киноакадемию у нас в Петербурге здесь тоже и в общем-то и как бы для меня это было вот, ну я специально целенаправленно туда шла я туда пришла вот и как бы все остальное вся остальная дорога у меня такая же была то есть у меня есть какой-то определенный интерес и я вот ну его соединяю личный какой-то интерес жизни соединяю со, со своими там профессиональными возможностями и иду туда и, собственно на этом строю вообще свою работу вот, а со стороны все время казалось, что я что-то там скачу как-то в общем-то э, перебиваюсь. Как, вот, я, не очень, я, я, видите, может, я не сказала, что я фрилансер, да, я сказала, что я стала самостоятельной. Э, вот, потому что просто не то, чтобы я там слово фрилансер не, не хочу, не хочу сказать, что я фрилансер. Просто все время мне кажется, что у фрилансера есть немножко такое, ну, такая негативная коннотация, да, что фрилансер, который не совсем профессиональный человек, который берется за все. Вот, поэтому я только... Ну, не скажу, да. хотела добавить по поводу вот вашей деятельности, да, то есть я думаю, может быть, когда вы уже стали относиться серьезно к той деятельности, которой занимаетесь, вот, и в одном посте вы пишете о том, что я поняла, что я являюсь таким посредником, и ну, это классно, ну, то есть, я так понимаю, и языковым посредником, то есть переводя, да, вы аудитории доносите то, что, ну, собственно, она не может понять. Или там те же самые связи, то есть тот нетворкинг, который имеется, да, вы просто соединяете людей и даете возможность им как-то быстро оперативно познакомиться. То есть, может быть, когда до вас дошли вот эти вот простые истины, ну, то есть это стало вполне просто и четко объяснить не, окружающим. Не, не, нет, не совсем. Mm -mm. Да, я всегда относилась очень серьезно ко всему, что я делала. Ну, то есть для меня это была работа. Просто у меня не... раньше, знаете, у меня не было потребности объяснять это другим. А когда, пока у меня не появилась а, эта потребность, я не задавала себе эти вопросы. Я просто жила и работала, как бы, да, и занималась, Ну и у меня все было хорошо, в принципе. Но mm -hmm. в какой-то момент у меня появилась эта потребность, видимо, ну, наверное, знаете, как, когда ты уже наработал определенный опыт и понимаешь, что ты из себя представляешь. Потому что, конечно же, да, ну, сколько, сколько я вот прям серьезно работаю... 2007-го, скажем так, да, вот я закончила в 2007 и можно там начинать mm -hmm. отсчитывать э, какую-то там рабочую такую осознанную деятельность, да. Э, значит, все равно ты в поиске, конечно, ты, ну, ты не всегда, я до сих пор, естественно, не всегда уверена, что я могу сделать все, за что я берусь. То есть, ну, я понимаю, что я могу, но все равно ты в себе сомневаешься, естественно. Но когда ты уже, там, у тебя там 10 лет, например, за плечами и раз, два, три, и ты знаешь, как бы, как, какие результаты твоей работы, то уже есть больше в какой-то внутренней... И хочется уже, чтобы как бы другие, наверное, тоже это оценили что ли, да, или при нет, оценили, а тебя видели каким-то определенным образом. И тогда возник, возникла э, потребность, конечно, рассказать о себе. И тогда возник вопрос вообще, блин, а кто я? И тогда, значит, что я придумала три П. Я переводчик, преподаватель и проекты. Вот. Э, собственно, и тогда я нашла, да, вот это, знаете, там, пресловутый... Э, презентация в лифте, я подумала сначала, что я не могу рассказать. Ужас. Ну, конечно, это моя проблема в том числе. И вот вы mm -hmm. хорошо заметили, да, я потом еще уже, когда больше еще начала думать, я поняла, наверное, что мое, моему, ну, моя задача, моя как бы профессия, скажем так, это действительно посредничество. Потому что э, все, что э, я бы не делала, же сам, то же самое преподавание, это в любом случае не какое-то там научительство, потому что э, можно очень много всего взять э, там, из учебников и так далее. Сейчас куча курсов, и все это очень замечательно. Вот. А, а я скорее, всего, ну, вот, больше как, как, как посредник даже и в преподавании в том числе, то есть я пытаюсь перенести эту культуру, перенести языковую систему другого человека и общаться, общаться, то есть вот это общение поним... даже знаете что, мне кажется просто мне как человеку очень важно чтобы люди, ну чтобы было... был мир такой, знаете, вот ну, вот в широком понимании вокруг меня да, вот мир и понимание и вот этот вот мир мирное состояние и понимание я воплощаю через свою профессию будь что перевод или или преподавание или какие-то проекты тоже mm -hmm. да. наверное вот такое что -то. если уже уходить знаете немножечко действительно от конкретного названия там ты переводчик да, она вот вы рассказываете что ну то есть я читала о том что у вас много было в жизни различных проектов в которых вы участвовали я правильно понимаю что они в большей степени связаны, опять же, таки, с, с переводами, да, то есть для каких-то групп, мероприятий, или я ошибаюсь. И э, хотелось бы узнать, например, что такие мероприятия, как обогатили вас в личном и профессиональном плане, и помните ли вы э, такое, ну, самое запоминающееся вообще мероприятие, на котором вы участвовали или которое организовывали. Сейчас уже, знаете, за этот год коронавируса столько всего стерлось из памяти. Я расскажу, знаете, о чем? Я расскажу все-таки, наверное. Но они сейчас эти мероприятия так редкие. Да, сейчас все очень редко. Сейчас я, кстати, больше стала преподавателем, как раз-таки в основном развиваю больше эту сторону. Мероприятия. Я начинала участвовать в проектах, ну, если я сама как участник. Это были различные, ну, там, школьные или студенческие такие молодежные, молодежные проекты, и в основном они были связаны не с переводом, но они были всегда связаны с Германией. Mm -hmm. это, и это были какие-то, скорее, вот общественные, наверное, такие образовательные проекты, там, про экологию, может быть, там, мы размышляли о будущем, там, ну, то есть социальные какие-то темы. И когда я первый раз поехала на проект, для меня открылся новый мир, если честно. Потому что как бы вот ты туда приезжаешь и ты сразу же встречаешься с совершенно новыми для себя, ну, с новым кругом людей из разных стран, обычно это какие-то международные были проекты. И на самом деле, вот там за сколько-то дней обычно там они идут ну, неделю редко, но в общем там дня три, например, и ты за эти дни узнаешь, ну, то есть в тебя, во-первых, вкладывают очень много тоже информации, плюс еще обычно, если это говорить вот о немецких проектах того времени, когда я еще участвую, ну, и сейчас, естественно, то это обычно какое-то сотворчество Тебя заставляют о чем-то подумать, тебя заставляют что-то создать, и меня это вот очень сильно, ну, на меня это очень сильно повлияло на самом деле на вообще мое видение обучения, в том числе. Ну, по сути дела это неформальное образование. И плюс я говорю, что, да, что мне было еще очень важно uh, среда, в которую я попадала, потому что это были все-таки проактивные люди какие-то, uh, которые приходили тоже со своими мыслями, с которыми можно было разговаривать которые можно было вести какие-то беседы. И я узнавала каждый раз что-то новое. Узнавала, там я не знаю, первый раз, когда мне там рассказали про метеоры, например, там, про, там ребята были у нас из Румынии, из Греции, я не знаю эм, из Италии той же самое из Испании. Я очень много именно э, в культурном плане э, узнавала. И, конечно же, ну, из-за того, что у меня есть это любопытство э, к другим культурам, мне очень интересны люди вообще, как, как они думают, почему они так думают. Э, вот, и, и поэтому, конечно, это тоже стимулировало в том числе и желание изучать языки там, совершенствовать английский, улучшать там немецкий, там учить какой-нибудь ну, вот, испанский, я там все пытаюсь учить как-то, потому что, конечно же, это открывает для тебя какие-то новые смыслы, новые импульсы появлять, новые идеи, вот, ну, наверное, вот какие-то такие. А в чем я участвовала лично? Ну вот, видите, это сейчас я сама сейчас, в данный момент, на самом деле работаю вместе с моими коллегами Надо... это можно назвать, да, это mm -hmm. можно назвать проектом <laughs> тоже у нас есть канал в теле он Deutsch Sport и мы, в общем-то, вот, ну, с моими коллегами-переводчиками, преподавателями в том числе, мы пишем там о немецком языке, о Германии, о, о, об Австрии тоже. Вот у меня у коллега она вот по австрийскому диалекту специализируется. И мне кажется, что то, что мы там делаем, оно очень сильно отличается, в принципе, от других каналов, потому что это не совсем наши там пространные размышления и не совсем э, вот просто сухие какие-то упражнения по немецкому, потому что такие каналы тоже есть, и это классно. вот, А у нас скорее такое вот что-то рожденное из нашего опыта, и мы этим что-то, что нам самим показалась интересной, может какая-то либо ссылка, либо какая-то передача, ну, то есть какая-то содержательная информация, ну плюс, конечно, еще тоже э, полезные посты с э, упражнениями, с какой-то проработкой авторской вот, и как бы это, на самом деле... А ты это... Ну, то есть это бесплатная подписка на канал? Нет, нет, нет, нет, нет. Телеграм — это бесплатная подписка совершенно. Это, э, ну, то есть это как бы место ну, нашей какой-то самопрезентации. И, в общем-то, всем, кому интересен немецкий язык, я рекомендую. У меня в ссылке в профиле есть... вроде ссылка есть в профиле mm -hmm. вот, на этот Deutschspot. Ну и плюс э, мы с вами-то познакомились через другой проект, через Инстаграм, Ригагид. Э, я сама из Риги, у меня мама в Риге, папа в Риге, в общем-то, семья в Риге, а мама в Риге у меня гид как раз-таки. И там уже два года назад, получается, я начала его вести. Сначала помогала маме, через него, в общем-то, в принципе, приходили все клиенты. Вот, и сейчас... А, то есть вы не являетесь гидом, а вы просто ведёте Инстаграм. Да. Да, да, да, то есть он превратился во что-то такое, ну, краеведческое, понятное дело, действительно, ну, рекламное для мамы в том числе. Я сейчас вернулась к преподаванию латышского языка через него. Ну, то есть, видите, это такое вот тоже, если говорить, да, про профессию, что я, могу ли я называть себя теперь СММ-специалистом? Не знаю, это все средство, наверное, тоже посредник, да, вот как бы Инстаграм, как платформа посредническая для того, чтобы, опять-таки, быть понятой, что ли, я не знаю, да, чтобы рассказать о том, какие прекрасные экскурсии мама проводит, с каким посылом она это делает, да, то есть с каким отношением. Ну и плюс для меня это тренировка вообще написания текстов потрясающая, если честно. Ну и, конечно же, да, развитие Инстаграма в том числе. А сейчас через Инстаграм еще и клиенты ко мне приходят на Латышский язык, например. Ну, то есть mm -hmm. это вот, ну, и увлечение, и потом оно монетизируется как-то. если это. Анна, расскажи, пожалуйста, по поводу изучения иностранного языка. Ну, возьмем, например, немецкого. Что, ну, то есть как наиболее эффективно его изучать? Я имею в виду, например, с русскоговорящим преподавателем, либо надо изучать, сразу искать носители языка там, не знаю, в группах или индивидуально? Или это зависит от тех целей, которые ты как-то ставишь перед собой, ну, или от каких-то других факторов? Вот, вот вы и ответили. Я думаю, что это все таки очень сильно зависит от целей, во-первых, и, и во-вторых, от, ну, тоже от человека на самом деле, потому что э, и в том числе от личности преподавателя. Не суть важно будет это носитель или неноситель, важно все-таки, как он строит занятия. И, ну, для начинающих, на самом деле, я, бы, я считаю, что, конечно, носителем тоже можно заниматься. Тоже вопрос, какой этот носитель. Иногда нам кажется, что только носитель, но, на самом, но сами ну, носители не всегда умеют э, э, преподнести правильную информацию, в общем-то, для начинающих особенно, например опять-таки, я говорю, что это очень сильно зависит от преподавателя. В группе или не в группе тоже зависит от человека. Я, когда пошла учить испанский, я, например, пошла специально учить в группе. Я училась в двух местах, у двух преподавателей получается, даже у трех, именно в группе. И я пошла в группу просто потому, что мне хотелось, например, чтобы у меня еще были какие-то люди, вот единомышленники, скажем так. Понимаете, ну то есть это, это же тоже определенная цель. Ты, если ты ее осознаешь, то ты, конечно, пойдешь в группу. Если ты хочешь mm -hmm. идти по своему э, времени, если ты хочешь, чтобы, э, в общем-то, все выстраивалось по твоим интересам. Ну, если преподаватель на это готов, я считаю, что нужно искать только такого преподавателя, который ну, не просто там будет тебе давать учебник или еще что-то, а будет исходить в первую очередь из твоих интересов и из твоих целей. То есть если ну, там, я не знаю, человек интересуется там, архитектурой, то надо ему давать архитектуру. У меня в этом плане, кстати, есть очень классный пример. У меня был один мальчик, ученик, который просто безумно любил Ницше. Просто безумно любил Ницше. 18 mm -hmm. лет, такой очень умненький мальчик, и, в общем-то, просто вот Ницше, это, я не знаю, он его. И мне его порекомендовал один друг. И говорит, Таня, он любит Ницше. Я говорю, ну хорошо, мы сейчас хотя бы там научимся читать, как бы там немножечко глаголов, и я ему дам что-нибудь про Ницше. Он говорит, не времени, в общем, надо сразу же. Я на первом занятии, мы с ним что-то посидели, я думала, что он прямо так плохо концентрируется, что-то куда-то все у него не сильно мотивация, и принесла ему на второе занятие. В общем, короче говоря, когда я ему принесла что-то про Ницше, то он просто, он вскочил сразу же на стулья, он, он, мы перезанимались по времени, и мы учили, мы учились читать по нитьше, мы учились, вот теме там семья, мы по семье Ницше учились, мы учились там вот время, там распорядок дня, в общем, все вопросы, кто, где, все у нас было вот по теме Ницше, вот. но мы с ним не очень долго занимались, потом я ехал как раз-таки в Австрию, по-моему, по обмену. Вот, но для начала это вот для меня это, конечно, был очень яркий пример, когда я подумала, вау, вот и правда, ну можно все адаптировать, просто нужно захотеть. Вот, поэтому чтобы были твои интересы. Но самое главное, как учиться, нужно учиться регулярно. Если Учиться регулярно, то неважно, учишься ты в группе или учишься ты частно, Uh, Все равно толку не будет, потому что никто за тебя язык не выучит, нужно, чтобы самостоятельно формировались там эти нейронные связи типа. вот. И единственное, что можно говорить, это тоже не моя мысль, это мне кажется уже сейчас каждый повторит, что лучше каждый день по 15 минут, чем один раз там, в неделю 3 часа. Вот это я вот полностью поддерживаю это убеждение. Лучше каждый день действительно. Это, это не, не простые такие, знаете, громкий мне типа, Кажется, что ничего. Но у меня занятия некоторые проходят по полчаса. И мы очень много успеваем за полчаса. И за полчаса очень хорошо сконцентрироваться. Вот, так, что. так что. если каждый день по 15 минут, и еще плюс преподаватель два раза в неделю, хотя бы, или раз в неделю, это уже тому как. индивидуально будет все прекрасно. И с любовью. Спасибо. И главное, кстати, еще, мне кажется, что в языке, неважно тоже, какая у тебя цель какие у тебя там интересы, главное, чтобы было общение, вот, чтобы было общение, и сегодня я, кстати, очень сильно тоже порадовалась, у меня было занятие с маленькой ученицей, и она мне пришла и говорит, такая, говорит, сегодня, говорит, занятие будет с моей подружкой, и достает мне эту, свинку Пеппы, которую она сама смастерила, и, в общем-то, все занятия, все полчаса мы разговаривали не непосредственно с моей вот ученицей, а, собственно, с этой свинкой. И я говорю, свинке, ну, расскажи мне про свою подружку, вот, там, как бы, ага, ходила ты с ней в школу. Я... Ну, вот, и я думаю, что это хорошо, что, во-первых, ребенок на это готов, и он как бы меня так воспринимает, что можно со мной вот так вот поиграть. Но при этом у нас полчаса было настоящего общения, пускай это было общение со свинкой Пеппой, но вот, ну, вы понимаете все, что, конечно же, э, вот. Ну и за главное, что ты хочешь, чтобы мы сказать, что ты хотела, и мы говорили. Вот Главное, чтобы у ученика было желание разговаривать с тобой. Mm -hmm. Спасибо. А, у нас практически время подходит к концу. Наша беседа просто пролетела незаметно. Я хочу задать единственный вопрос напоследок. Расскажи, пожалуйста, о своих личных и профессиональных планах, не знаю, на ближайшие полгода, год. Что хочется реализовать? Ну, я сейчас уже сказала, да, что я больше у меня фокус ушел именно в преподавание. Я думаю, раз у нас, ну, потому что с переводами письменными я занимаюсь в последнее время мало и осусными а сейчас очень сильно тяжело, в принципе, практически никак. Вот, поэтому я как-то нашла себя сейчас больше в преподавании, и мои основные цели связаны тоже с ним. Мне хочется э, сделать Наконец-таки я уже давно хожу, уже тоже, кстати, об этом говорю, уже хочется сделать, записать начальный курс немецкого языка. Возможно, тоже сделать что-то с латышским подобным в общем, образом, и использовать, наверное, вот эту передышку для того, чтобы самой поучиться больше, в общем-то, в фонетике немецкого языка. Потому что вот я упоминала, что я в прошлом году начала работать в кино, и работа в кино переводчика не совсем всегда переводческая. А в общем-то себя там называют как что там, господи, консультант по немецкому языку. И очень часто нужно еще поставить правильное произношение. Ну, то есть, это могут быть mm -hmm. разные задачи, например, там произношение. Uh, немцу, который очень хорошо говорит по-русски, но при этом все равно с акцентом, да, или же там, например, русский должен говорить без акцента по-немецки, мне, в общем-то, mm -hmm. нужно вот с этими задачами справляться, и uh, мне хочется здесь вот больше какой-то uh, теоретической базы себе набрать, и вообще, в общем, ну вот, тоже как-то вот развиваться в сторону произношения, акцента и так далее. Потому что меня, на самом деле, это очень сильно захватывает, это потрясающе, особенно, когда, ну, вживую это, на площадке вдруг возникает какой-то вопрос, и ты понимаешь, что он говорит, и вроде бы мы все исправили, ты чувствуешь, что все равно неправильно. И пока что я это все делала на чувстве. Да, то есть, Хочется уже сознанием. Фанетики, хочется, да, больше, в общем-то, в этом, чтобы в общем-то, стать лучшим специалистом именно вот в этой сфере. Поняла. Спасибо большое. Анна, я благодарю вас за эфир, за то время, что мы провели с вами. Была очень интересная беседа. Я надеюсь, что для наших гостей и слушателей он тоже был полезным. Вот, если вы вдруг заинтересованы в изучении языка, можете с Анной связаться и найти контакты через нас. Всем желаю хорошего вечера, вот, следите за нашими эфирами, мы всегда делаем передачи полезными, интересными для наших подписчиков. Всем хорошего вечера и до свидания. Спасибо большое, спасибо, до свидания.